Всем привет! В одном из предыдущих видеороликов мы с вами рассмотрели умощненную схему автогенератора в конкретном случае сверх низковольтного преобразователя на составном транзисторе и более мощном дросселе. Те схемы, которые мы рассматривали с вами ранее, являются однотактными. Итак, как увеличить мощность как минимум в два раза данного автогенератора? Итак, в данном видео мы с вами рассмотрим. Полумостовой резонансный автогенератор. То есть, в данном случае, схема будет на двух транзисторах, то есть двух Добавятся Добавится еще один резистор на столом и еще один транзистор. Итак, коротко по самой схеме. Средняя точка. Дроссели у нас являются, как обычно, общим плюсом. Два биполярных составных транзистора, эмиттеры которых соединены вместе, это будет общий минус. Два ограничительных резистора, конкретно для этого транзистора, столом. Коллектор одного транзистора подключается к одной стороне дросселя, коллектор второго транзистора к другой стороне. То есть вот к этому выводу подключится еще один коллектор второго транзистора. Далее с, с каждого транзистора мы видим выпрямительный диод. С одного коллектора и с другого. Ну, желательно использовать ультрабыстрые-быстрые -быстрые диоды. Минус, как мы видим, общий. Но ну, здесь у нас стоит выпрямительный фильтр, неполярный конденсатор, ну, желательно пленочный на 100 нанофарад и электролитический конденсатор от 10 до 100 микрофарад можно использовать выход с диодов то есть катоды у нас соединяются вместе это будет выход плюсы к сожалению не получилось запустить схему один транзистор оказался сгоревшим но я ее собирал ранее с более мощным дросселем и результат конечно же очевиден Такая полумостовая схема как минимум в два раза мощнее транзисторы не обязательно использовать составные. Есть у меня еще вот схемка. Здесь два биполярных транзистора КТ 805, а на выходе добавлен обычный линейный стабилизатор регулируемый LM317 и такой вот повышающий регулируемый низковольтный преобразователь получился работает от одного вольта вот на выходе сейчас пол вольта начинаем повышать 2 вольта 4 вольта Получается, что от источника питания в 1 вольт схема у нас повышает до 7. Если запитать схему от литевой банки, поднимем напряжение до 3,7. Ну вот, 3,7 вольта, 20 миллиампер давайте посмотрим что у нас на выходе преобразователя 11 8 вольт ну, почти 12 вольт на выходе ну соответственно двухтактная полумостовая схемка такая будет гораздо мощнее обычного автогенератора на одном транзисторе однотактным кстати этот мультиметр питается как раз таки от простого однотактного преобразователя здесь только добавлен для зарядки литион аккумуляторов и внутри стоит одна банка литий-ионного аккумулятора ну и соответственно полноценный фильтр для питания мультиметра уже вот такую полумостовую схему можно использовать для питания более каких-то мощных устройств данная схема кстати, данная схема резонансного двухтактного полумостового автогенератора довольно успешно применяется в китайских электронных трансформаторах. Такая схема выдает достаточно большую мощность при дешевизне и доступности компонентов в сравнении с источниками питания, где используются специализированные шим-контроллеры и частота-задающие цепи. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пока.